Всем привет! В эфире «Универньюса» в студии Анна Глазунова. Наша съемочная группа подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Акции в память о погибших в Кемерове проходят по всей России. Почему главное здание Казанского университета так стремительно покинули студенты и сотрудники? В КФУ прошла олимпиада по финансовым рынкам. В России 28 марта официально объявлен общенациональный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи. Жители скорбят по погибшим в результате страшного пожара в Кемерове. Акции в память о погибших проходят по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда. Подробности расскажет Адель Шемилова.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 и три зала кинотеатра. В одном из них оказалась заблокирована группа детей. В среду, в этаже, температуры.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 Адель Шемилова, Рустем Дмитрий Варламов, Универньюз. И в продолжение темы о случившейся трагедии в Кемерово во всех городах страны начались проверки на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Одну из таких проверок провели и в Казанском федеральном университете.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 быстро и организовано. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Какие функции выполняет банк, То такие трейдеры, какой город изображен на купюре в тысячи российских рублей? На эти и другие вопросы отвечали студенты разных вузов в Казани. В Казанском федеральном университете состоялась Олимпиада. Смотрим. Проверить свои знания в области экономики смогли студенты различных вузов Казани. На базе Института управления экономики и финансов Казанского университета состоялась городская межвузовская студенческая олимпиада по финансовым рынкам. Она была посвящена 200-летию Карла Маркса. Мы все-таки живем сейчас в цифровой экономике. Дети должны знать, что такое финансы, что такое вообще финансовый рынок. И поэтому я считаю, что эта олимпиада, она просто необходима для студентов. Мы стараемся собрать студентов. По профильным специальностям со всего города, сдружить их, показать себя, показать наш институт, ну и как-то привлечь первый-второй курс к общению уже по поводу профилей дальнейших, то есть куда они пойдут, распределяться и дальше как определяться в жизни своей. Не зажжешь искры, она не появится, мы пытались ее зажечь, я думаю, у нас это получилось. Олимпиада проводится уже в третий раз, и каждый раз участники отвечают на вопросы с большим интересом. Достаточно интересное событие, такая платформа, на которой можно измерить свои знания и посостезиться с достаточно конкурентными студентами нашего университета. Достаточно простые вопросы о структуре, не о структуре банка, а какие функции выполняет банк, что он собой представляет, кто такие, там были трейдеры. И так далее. То есть достаточно легко было, но есть и те глубинные такие вопросы, которые, наверное, мы еще не рассмотрели. Были пару конкурсов, которые, я скажу, что они были немного сложноватые, допустим, первые, где нужно было находить термины, это было немножечко сложновато, вторые и третьи, это было полегче. У нас остался интерактивный конкурс про деньги, это было интересно, и мы там заняли первое место. Участие в, в Олимпиаде приняли 8 команд из пяти казанских вузов. После подсчета результата всех студентов наградили дипломами и памятными подарками. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит школа молодых ученых по новому направлению. Подробнее о первом дне работы школы расскажет Олег Кашин.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 Сборники конференции. Олег Кашин, Леонардо Влетьяров, Универньюз. 27 марта состоялся совместный семинар сотрудников Химического института, Института фундаментальной медицины и биологии, а также Инженерного института на тему возможности метода сферы быстрой калориметрии для медицины, биологии и инженерии. Подробности далее. Совместный семинар для сотрудников Химического института имени Бутлерова, Института фундаментальной медицины и биологии, а также Инженерного института объединил ученых Казанского федерального университета. Исследователи обсудили возможности сверхбыстрой калориметрии для медицины, биологии и инженерии, а в частности работу приборов с данным направлением науки. На семинаре было отмечено, что в России на сегодняшний день очень мало специалистов, разбирающихся в таком направлении, как сверхбыстрая калориметрия. Решать данную проблему нужно незамедлительно. Этот метод позволяет исследовать влияние влияние скорости охлаждения на характеристики металлов и сплавов, а также полимеров, которые в свою очередь и определяют их прочность. Поэтому, конечно, этот новый прибор он требует особой способности. И, конечно, мы их сразу же вот сейчас, я уже это объяснял, конечно, нужно искать области применения, приложения, то, что нам советовал Ишадор Равкатович. В дискуссии обсуждались перспективы совместных исследований лаборатории сверхбыстрой калориметрии, созданных в КФУ под руководством Кристофа Шика и ученых КФУ других университетов и академических институтов Казани. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До скорых встреч.